Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Американский тяжелый танк 10 уровня Т110Е5 Карта Life Ox, игрок Дензел Вашингтон Вот так прям Первое пробитие в этом бою Подавляющее большинство команд здесь отправилось на левый фланг Поэтому видно, да, что союзники давят, вон уже полезли все вперед Но не всегда это приносит Положительный, так сказать, результат да, Иногда парочку каких-нибудь Вот пт как раз Типа вот стервы Засевшие в кустах Где-то могут остановить такое наступление В принципе Да, он видно, там уже некоторые шотные Все равно продолжает лететь вперед Вон объект 268 Там осталось у него на один чих прочности Может и фугасом кто-нибудь уже добрать вот 121-й шотный, что-то там все какие-то. Да, только кронвагон один. Единственный, кто успел из союзников? Не успел, точнее, а смог сохранить. Полный запас прочности. Счет уже 5-5, хотя еще даже не закончилась третья минута. Счет 5-6. 5-7 наступление явно не удалось. А кто-то спокойно, вон, как посорить на мини-карту, как суперконь, Скажет, что я там с вами поеду? Сидит себе в канаве, там лапки свои моет. Хотя, да, вот так смысл. Если твоя команда вся вот так вперед отправилась, ну, понятно, что не всегда надо тоже вот такие атаки поддерживать, если понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но все равно надо как-то пытаться, так сказать, быть на общей волне иногда. Да, Наверное, ну, кто-то скажет, <laughs> получается, да, стадо баранов. Но не без этого. справа правого фланга противники подтягиваются к базе, вот как раз суперконик там что, будет встречать, нет? Ну, что там отстреливается, еще и стерва Но позиция у, ст у стерва там, по-моему, как-то не очень Да, вот такая открытая, там сидит наверху, что может и откуда-то прилететь Ну, что и происходит Даже толком и повоевать-то в этом бою еще не успел. Всего 1600 урона нанесенного. Ну, зато полный запас прочности. Ну, с такой дистанции конечно, лючок выцелить. Это надо быть... Чертовски везучим, конечно. Команда лучших. Ну, да, кранвагон это. Кранвагон в чат там отписывается. Как красный желтый оленя. Ну, что тут скажешь в такой ситуации, да? Большинство игроков мы все есть. Красно-желтые олени. И никуда от этого не деться, да? Ну, все не могут быть фиолетовыми, если так по-хорошему посудить. Потому что всегда будет кто-то играть лучше, и причем этих лучших гораздо меньше, чем тех, кто играет хуже. Ничего с этим не поделаешь. Есть тут вдогоночку. Еберу. Первый уничтоженный. Ну что там? Леопард? Нет. Леопарда? Понял, что сюда лучше не, не высовываться. Стрелял он там по Паттону. По-моему, сейчас Паттону будет все. Чего вот, да, Леопард вот сейчас в этой ситуации там боится. У него полный запас прочности. Иди в размен, блин. Ну, получишь одну плюшку. Ничего страшного с тобой не случится. Тем более, там он с другой стороны целых три ПТ-шки едут твои. 110-й продолжать танковать и а при этом сохранять полный запас прочности. При этом не сказать, что этот танк там какой-то супер-мега-бронированный, да, есть у него места, тем более... Вот эта вот комбашенка После того, как Порезали Вот этот танк как раз и перестал быть Особо популярным среди статистов И не так часто поэтому в бою встречается Ну хотя нет, нет, он статисты Бывает на нем играет все-таки Тут все благодаря Да, еще и орудию комфортному Летел чемодан Промахивается вражеская карта. Вот я вот сейчас не понимаю Ну как 268-й вот сейчас не пробил 110-го Кто там управляет этой машиной, блин? Мой кот Будучи в такой, казалось бы, безвыходной обстановке Вот Что там, да, недалеко гриль Там вон еще одна стерва Они как-то по одному подходят Вот, да, и при этом, ну вот Неужели? Получил пробитие, причем не от гриля, да? Гриль не пробил. От стервы. Потому я сарю что-то сначала, как-то прочности убавилось. Не так-то и много у гриля там орудия. Будь здорово, да сколько? 750 среднего. Это от стервы. раз гриль не пробивает. Что с ним? Тоже какой-то поломатый гриль. Это вот что бывает, когда, да, и с той, и с другой стороны, одни, вот как сказал до этого игрок. Красно там какие? Красно-желтые игроки. Счет 10-14. Счет Уже пять с лишним тысяч натанкованного. Гриль опять что-то делает. Никуда он там, в землю попал? Это самый невезучий гриль, который я видел. Ну и все, он, по-моему, там уже не успеет перезарядиться Надо добирать гриля и дальше уже разбираться с Леопардом Ну а что тут делать? Пытаться идти в клинч Леопард тоже такой неосмотрительный Прям подъехал в упор и сейчас вот стоит, что-то там пытается выцеливать Да езжай, пытайся, крути, блин Ну а теперь и все Ну и все, он, да, огрызается, пробивает на 415 У 110 остается 302 единицы прочности Леопард готов Остается 60 ТП и арта. Ну, 60 ТП половина прочности, но арта, понятно, что с полным запасом. Дензел Вашингтон, ну, понятно, конечно, дал тут. Ой. Еще один снаряд отбивает. 110-й. И готов 60 ТП Левандовского. Тоже ничего не смог противопоставить 110-му. Так, ну видно, что летит чемодан. Предлагаю ускорить этот процесс. Пока 110-й будет искать артиллериста. Надо тут ехать далеко, карта большая. 110-й решает просто встать на захват, не, не, не искать артиллерию. А вот он. Мне показалось, что звук был. Как будто артиллерий попал за свет. Ну нет, нету. Остается 40 секунд. Ну, на арте просто кидает на шар, а что ему еще остается по-хорошему? Если он сюда поедет, то у 110 конечно, шансов его уничтожить гораздо больше. Ну...